При рассмотрении многообразия сетевых классов обычно начинают с модели случайной сети. Это делается не потому, что в мире большинство сетей случайны, как раз наоборот, а для того, чтобы посмотреть, как выглядят сети, созданные без каких-либо четких правил. После чего мы сможем сравнить их с сетями, которые встречаются вокруг нас, и посмотреть, отличаются ли они. Если отличаются, то можно будет попытаться найти правила, на основе которых создаются эти сети. Случайные сети более формально называют моделью случайных графов Эрдиш и честь двух математиков, которые впервые представили набор моделей для случайных графов в середине 20 века. Как следует из названия, этот тип сетей порождается простым заданием набора узлов и последующим случайным связыванием их ребрами на основании какой-то выбранной вероятности. То есть просто берем два узла и бросаем кости, чтобы узнать, должна ли быть связь между ними или нет. Чем большая вероятность будет задана, тем чаще будут встречаться связи, а соответственно будет получаться в целом более связный граф. Итак, это простая система, в которой нужно всего лишь решить, сколько будет узлов, а потом установить значение единственного параметра вероятности того, что будет установлена связь между любыми двумя узлами. Если посмотреть на распределение степеней в такой сети, то оно соответствует так называемому нормальному распределению. Поскольку сеть была построена случайным образом, среди ее узлов есть некоторые различия в степенях связности. У каких-то степень 1, у каких-то 5, но средняя степень связности довольно четко определена. При таком распределении будет очень мало узлов с очень большой степенью и очень мало с очень низкой. Большинство будет склоняться к нормальному числу связей. В отличие от сетей из реального мира, в случайных сетях наблюдается довольно низкая кластеризация, поэтому получающаяся сеть крайне редко будет содержать узлы с высокой связностью. Следовательно, случайная сеть не очень хороший кандидат для моделирования сильно связанных архитектур, которые описывают множество сетей, которые можно наблюдать вокруг нас. Тем не менее, это полезный теоретический пример. Случайные сети обычно не описывают сети из реального мира, они считаются слишком случайными. В то время как настоящие сети чаще всего создаются, чтобы выполнять некоторую функцию, и к тому же ограничены каким-либо конечным ресурсом. Все это придает им более четкую структуру. Если посмотреть на какую-нибудь сеть, вроде традиционных торговых маршрутов в африканской пустыне Сахара, на первый взгляд они могут показаться случайными, но понятно же, что они не такие. Потому что для караванов из верблюдов и торговцев, которые создавали эти маршруты, путешествие по Сахаре в случайном направлении имело бы весьма пагубные последствия. Это помогает проиллюстрировать два важнейших фактора приобретения сетью структуры, которые до этого мы лишь скользь упоминали. Во-первых, контекст или ограничение окружающей среды, в котором сеть формируется. Разные типы сетей находятся под действием разных типов ограничения среды. Например, это могут быть геологические ограничения, наложенные на упомянутых ранее путешественников. Это могут быть физиологические ограничения у метаболических сетей в нашем теле. Еще бывают финансовые ограничения логистических сетей, к примеру. Все они представляют собой противодействие образованию сети, которое оказывает окружающая среда. Однако, можно посмотреть и на обратную сторону всего этого. Можно попытаться выяснить, какие методы сеть использует, чтобы преодолевать все эти ограничения. Наши путешественники по Сахаре использовали предварительное знание, закодированное в картах, такое, как местоположение источников воды, что позволило им преодолевать засушливые природные условия, в которых они оказались. Авиационное сообщение из-за ограниченности финансовых средств у авиакомпаний может быть не неспособно связать прямыми маршрутами все города в стране, но это обходится с помощью создания хабов и звездообразной сети, так, чтобы до каждого места можно было добраться. И это снова метод или стратегия преодоления ресурсных ограничений. Вот так из взаимодействия между ограничениями окружающей среды и методами, используемыми узлами для их преодоления, мы получаем общую структуру сети, которая делает сети из реального мира такими не похожими на модель случайной сети. Первый тип сетей, который мы обсудим, называется распределенными сетями. Эта модель во многом похожа на случайную сеть. Для нее характерен низкий уровень распределения степеней в сети, то есть все или большинство узлов имеют одинаковую степень связности, и нет никаких главенствующих узлов, выполняющих глобальные функции для всей сети. Каждый узел обязан носить одинаковый вклад в поддержание сети. Поэтому в распределенных сетях нет никакой по-настоящему глобальной координации. Узлы имеют очень высокий уровень самостоятельности, так как они по большей части самодостаточны и независимы от узлов, которые с ними не связаны напрямую. Примером распределенной сети могут служить общественные дружинники. Каждый член сообщества имеет одинаковую ответственность и власть действовать, когда случается какое-то событие, о котором нужно оповестить остальных. В этом примере нет никакой иерархии. Сеть появляется только когда она нужна, поэтому накладывает не очень много ограничений на участника. В компьютерном мире распределенные сети также называются ячеистами или межсетями. Распределенные сети имеют ряд преимуществ и недостатков. Как мы еще обсудим позднее, такие сети могут быть крайне устойчивы к сбоям в работе, так как в них нет критически важных узлов. Любой узел может в теории быть заменен любым другим. Еще, как уже было отмечено, узлы, как правило, имеют высокий уровень самостоятельности и несут довольно небольшие затраты на поддержание сети. Тем не менее, такой тип сетей может быть не очень эффективен во многих случаях. Без центральных узлов нельзя организовать никакой централизованной пакетной обработки, позволяющей, что называется, экономить на масштабе. Диффузия сети может быть медленной из-за того, что нет центральных хабов, через которые множество узлов доступны за один переход. Это может также создавать трудности в смысле координации сети как единого целого. Во многом, распределенные сети представляют собой хорошо сбалансированные системы и относительно стабильные структуры. А это зачастую совсем не то, что мы наблюдаем, когда смотрим на сети в реальном мире. В следующей части мы увеличим параметр распределения степеней до уровня, когда появляются небольшие хабы и получается так называемая децентрализованная сеть.